Эпичное возвращение Макса на сцену а именно, всем привет! Сегодня мы будем разговаривать о том, какие ивенты у нас сейчас идут в Grand Summoners. Что мы фармим, что не фармим, в общем, на что свое время потратить, а может быть даже и нервы. Приступаем. Сегодня у нас идут на текущий день следующие ивенты. Кракшером, ивент, первый ивент, который вы должны будете зафармить. Почему? Потому что Потому что он скоро уйдет. Возвращаются такие старые ивенты довольно. Не часто. Поэтому вам лучше зафармить там следующее. Гемрак Шерма, 10 из 10 сделать его. full LB не требуется, то есть вы можете копии не вливать в него, вам и так достаточно будет. Сделайте главное 10 из 10. Далее, что вы делаете? Фармите 4 меча type 0, золотые такие саппорт-снаряги, которые на full LB в принципе не тянут. Там всего 10 секунд сокращается, вам это нафиг не нужно. А времени потеряете, ресурсов и так далее... Много. Не требуется Full LB. А 10 из 10, естественно, требуется. То есть на Rakcher ивент у нас получается 4 мяча золотых и 1 гем рокшерма. Следующий ивент у нас uh, это ивент ниндзя. Ниндзя. Интересно. Ну, не вот эти ниндзя, вот эти ниндзя. Что ж, здесь вы фармите себе LB камни, фармите себе, в принципе, все, что вам хочется, но и сналяги здесь фармить теории, да и на практике особо нечего. Ну а с вами был, как всегда, я Макс. Я надеюсь, я вам помог. Влупите свои царские лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о новом формате видосиков. А с вами я был... кто я? Не знаю. До новых встреч. Пока! И как